Встречи муниципальных властей с населением стали проводиться в США еще до Американской революции. На них люди могут пообщаться с чиновниками и задать им интересующие вопросы. Но, похоже, в последнее время туда ходят по другим причинам. Полагаю, некоторые действительно недовольны. Однако отчасти эти протесты искусственно организованы профессионалами. Что? Попытки сорвать встречи с властями, организованы извне? Это еще что за фейковая новость пополам с теорией заговора? Есть даже специальные сайты, например, townhallproject.com и resistanceresess.com для организации таких протестов. Различные демократические группы с миллионными бюджетами мобилизуют для этого людей. Похожая стратегия была у движения чаепития в начале правления Обамы. А, то есть протесты все же могут быть спланированы. Да, Freedom Works и другие республиканские организации потратили миллионы долларов на протесты против Обамы, но СМИ считают, что нынешние либеральные демонстрации искреннее проявление недовольства. Никем не организованная? забавно, учитывая, что одна из групп, призывающих к протестам, называется ⁇ Мобилизация населения во имя Америки ⁇ На сайте Обамы всего две ссылки, одна из них ведет на сайт этой организации. Эти люди не могут признать, что проиграли на выборах и ищут способы отменить их результат. Здесь все хорошо организовано. Думаю, тут задействованы те же люди, которые устраивали цветные революции за рубежом. Да, влиятельные лица в США не ладят друг с другом. У Трампа есть много сторонников, но и немало непримиримых врагов среди богатых американцев и чиновников. Однако создается впечатление, что ведущие СМИ не одинаково относятся к различным протестам и массовым движениям. Bye. Президент США Дональд Трамп заявил, что за утечками в СМИ, дискредитирующего информации, стоит Барак Обама и связанные с ним люди. Такое мнение республиканец высказал в интервью телекомпании Fox News. Трамп не пояснил, о каких именно данных идет речь, однако заверил, что все это плохо сказывается на национальной безопасности страны. Тем временем в Конгрессе США с новой силой разгорелись споры о связях Дональда Трампа с Россией. После того, как директор ЦРУ Майкл Помпео опроверг сведения о контактах команды президента с Москвой, сенатор-демократ Берни Сандерс потребовал все-таки провести расследования. В то же время замглавы комитета Палаты представителей США по разведке Адам Шиф заявил, что пока следует воздержаться от поспешных выводов. Мы пока не пришли ни к какому выводу относительно того, были ли контакты между помощниками Трампа и российскими властями во время предвыборной кампании. Это одна из основных проблем, которые мы собираемся исследовать. Мы еще не получили документы от нашей разведки о расследовании, так что не нужно делать поспешных выводов.